Зимушка, зима, снега. Вот снега намело. Такая погода, как будто бы март месяц очень тепло слякать конечно кругом вода но все равно столько снега прям я не знаю аж радуешься что снег снег Обалдеть! Обалдеть! Какая красота! Я очень люблю деревья! Друзья, всем привет! Сегодня у нас 22 января 22 года. Погода у нас шикарная. Кругом снег. Столько снега выпало. Прям кайф, радуюсь. Такой снежный покров. Красота. И это в городе, как будто бы в лесу. Все люди идут на базар. Мы тоже. И мы тоже. Картошка. 5 кило 30 лир. Яйца. Вот по 2 лиры можно мандарины купить. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро нас. И чёки? без лир. Пять лир. пять лир. Вот есть. Это лимоны по две с половиной. Мандарины по 2 лиры. Это апельсины тоже по две с половиной лиры всякая мелочь продают, тоже разные Вот, лук по 3 лиры, яйца по 2,5 лиры, вот это перец по 20 лир, приправы, только не знаю, что для чего. Грибы по 16 лир, по 15 лир. Бананы 8 лир здесь. Картошка 5 лир, 5,30 лир. Тут 26 лир. Тут черри 8 лир. Ву мирова. <говорот> мираба, ву не, гёзлиме, нее, нее, нее, нее, нее, нее, нее, потом <говорот> нее, нее, нее, Какой? Буневалы. Паламут. Паламут. Паламут. Буда Сазан. Сазан. Давай. Быштаны, дьядьми. Быштаны. Пять штук, двадцать лир. Пришли мы домой с базара, делимся своими покупками. Итак, помидоры у нас вышло на 5 лир кило. Килограмм мандаринов вышло на 2,5 лиры. Килограмм апельсинов тоже вышли на 2,5 Яблоки вышли на 5 лир. Огурцы соленые вышли на 5 лир с трассовым. Болгарский перец сладкий вышел на 10 лир. Капуста штучка вышла на 8 лир. Моркошка у нас вышла на 3 лиры. И соленые семочки вышла на 10 лир. Итого мы отдали 41 лиру за все это. По курсу, если считать по сегодняшнему дню, в тенге это 1330 тенге. Вот так вот.